Друзья, всем привет! С вами Виктория и канал кулинарим с Викторией. И сегодня у нас телятина в сметанном соусе или телятина с грибами на сковороде. Ужин на скорую руку. Такой ужин готовится буквально за 30 минут и понравится всей семье. Сначала подготовим мясо. Я буду использовать мясо телятины. Точно такой же рецепт можно приготовить с любым другим мясом. Свининой, говядиной, курятиной. У меня три кусочка на 350 грамм. Я готовлю на три порции. Сначала мясо сбрызнем растительным маслом, чтобы нам легче было его замариновать. Затем мясо солим, перчим и посыпаем специями по вкусу. Я посыплю сушеным чесночком. И вот так прямо все хорошо втираем руками. Когда я готовлю мясо, я всегда его вот так подготавливаю. Так всегда получается намного вкуснее. И оставляем мяско, пусть оно у нас пока промаринуется, а мы займемся подготовкой других ингредиентов. Средние луковички мелко нарезаем. кусочками не очень мелкими нарезаем шампиньоны два зубчика чеснока пропускаю через пресс и мелко нарезаю зелень у меня петрушка Все ингредиенты подготовлены, мясо уже промариновалось и вкусно пахнет специями и чесночком. Ставим сковороду на огонь, выкладываем в нее кусочек сливочного масла. Чтобы сливочное масло не подгорало, поливаем сковороду немного растительным маслом. И выкладываем подготовленное мясо. Сначала обжариваем мясо на среднем огне до золотистой корочки. Минут 5 будет достаточно. Когда мясо подволотилось с одной стороны, переворачиваем его на другую сторону. Отключаем огонь и хорошо обжаренную телятину. Все соки у нас запечатались внутри, перекладываем на отдельное блюдо. убираю со сковороды лишние подгорелости при необходимости можно добавить еще немного растительного масла И в этой же сковороде начинаю обжаривать лук обжариваем до золотистого цвета добавляем шампиньоны обжариваем на среднем огне чтобы жидкость испарилась параллельно подготовим кипяток грибочки обжарились я подготовила 300 мл сметаны. У меня сметана 25% жирности. Можно любой жирности, но лучше не менее 20. Уменьшаем огонь. В сметану добавляю чесночок. Если для вас жидкости недостаточно, то подлите немного кипятка. Смотрите, выбирайте ту консистенцию, которая вам нравится. Я добавляю на глаз, вот так немного добавляю кипятка. Миллилитров 100-150, вот так перемешиваю и смотрю на, на нужную мне консистенцию. Немного увеличиваю огонь. В наш сметанно-грибной соус опять выкладываю кусочки телятины. Друзья, совсем забыла сказать, соус нам нужно обязательно посолить. Желательно это сделать до того, как мы выложили в него мясо. Поперчить и добавить специи по вкусу. Когда сметанно-грибной соус начинает закипать, снова уменьшаю огонь до минимального, накрываю крышкой и оставляю тушиться минут 15 на маленьком огне. Не забывайте и учитывайте время приготовления, если вы готовите с другим мясом. Говядина и телятина готовятся подольше свинина или куриное филе побыстрее минут за 5 до приготовления добавляем еще больше зелени не забывайте о том что по мере остывания соус станет гуще поэтому жидкости добавляйте достаточно также сметанно-грибным соусом можно сверху полить гарнир на гарнир у меня будет рис я всегда варю рис одну порцию риса на две порции воды Наша телятина с грибами на сковороде готова. Отключаем огонь, накрываем крышкой и даем настояться еще минут 15-20. Получается очень-очень вкусно. Рекомендую вам приготовить это блюдо. Всем желаю приятного аппетита. Ставьте лайки, не забудьте подписаться на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч!